Новый маркетинг 2022 года, который завоюет весь мир. Уникальная возможность, подарив лишь раз тысячу, получить в подарок 2 миллиона 665 тысяч рублей. Проект «Дари и получай» меняет привычный взгляд на матрицы. Как же тут все устроено? В отличие от классических матриц, тут нет расширяющейся юбки, а наше движение идет от края к центру. Проект является децентрализованным, так как все подарки поступают от человека к человеку-участнику, от сердца к сердцу, нет регуляторов, на вашу личную карту, на ваш личный счет, по вашим реквизитам. Как же это работает? Активировав стартовую доску, вы встаете в крайнюю позицию «Даритель» и связываетесь с человеком, который стоит в центре доски в позиции «Получатель» и отправляете ему подарок. На доске приглашать могут все участники. После того, как общими усилиями все ячейки дарителей заполняются, доска закрывается. Вы перемещаетесь в позицию «Строитель». И снова, общими командными усилиями доска заполняется и закрывается. Вы перемещаетесь в позицию «Создатель». И далее, после заполнения всех крайних позиций, вы переходите в позицию «Получатель». И начинаете получать подарки от каждой крайней позиции. В итоге вы получаете 8 подарков, подарив всего один. В проекте нас ждет 6 досок. Стартовая, бронзовая, серебряная, золотая, платиновая, бриллиантовая. Первая доска — это стартовая доска под названием «Деньги на каждый день». В ней мы дарим 1000 рублей, и это единственный раз, когда мы дарим свои деньги. В ответ вы получаете 8000 рублей. Первые подарки вам подарят улыбку и приятные эмоции. Из 8000, 3000 уходят на открытие бронзовой доски и 1000 на открытие вечной стартовой доски. В итоге, при закрытии первой доски вы зарабатываете 4000 рублей чистой прибыли. Проходя по доске вечный старт, вы уже зарабатываете 7000 рублей чистой прибыли, так как не нужно тратить на активацию бронзовой доски. Вторая доска – это бронзовая доска под названием «Быстрая зарплата». В ней мы дарим 3000 рублей из ранее полученных подарков. В ответ вы получаете 24000 рублей. Если вы занимали деньги до зарплаты, решите вопрос раньше. Из 24000, 10000 уходит на открытие серебряной доски и 3000 на открытие вечной бронзовой доски. В итоге... При закрытии бронзовой доски вы зарабатываете 11 тысяч рублей чистой прибыли. Проходя по доске «Вечная бронза», вы уже зарабатываете 21 тысяч рублей чистой прибыли. Третья доска — это серебряная доска под названием «Долгожданная техника». В ней мы дарим 10 тысяч рублей из ранее подаренных. В ответ мы получаем 80 тысяч рублей и можем забыть про кредит и купить желанную технику за наличные. Из 80 тысяч 30 тысяч уходит на открытие золотой доски и 10 тысяч на открытие вечной серебряной доски. В итоге при закрытии серебряной доски вы зарабатываете 40 тысяч рублей чистой прибыли. Проходя по доске вечное серебро, вы уже зарабатываете 70 тысяч рублей чистой прибыли. Четвертая доска это золотая доска под названием Время путешествовать. В ней мы дарим 30 тысяч рублей. Все так же из ранее подаренных. В ответ мы получаем 240 тысяч рублей. Пора собирать чемоданы. Не забудьте очки и купальник. Из 240 тысяч рублей 100 тысяч уходит на открытие платиновой доски и 30 тысяч на открытие вечной золотой доски. В итоге при открытии золотой доски вы зарабатываете 110 тысяч рублей чистой прибыли. Проходя по доске вечное золото, вы уже зарабатываете 210 тысяч рублей чистой прибыли. Пятая доска — это платиновая доска под названием «Новый автомобиль». В ней мы дарим 100 тысяч рублей также из подаренных. В ответ получаем 800 тысяч рублей. А что если купить автомобиль без долгов и кредитов? Из 800 тысяч 300 тысяч уходит на открытие бриллиантовой доски. И 100 тысяч на открытие вечной платиновой доски. В итоге, при закрытии платиновой доски, вы зарабатываете 400 тысяч рублей чистой прибыли. Проходя по доске вечная платина, вы уже зарабатываете 700 тысяч рублей чистой прибыли, и это еще не предел. Последняя бриллиантовая доска под названием «Новая недвижимость». В ней дарим 300 тысяч рублей все из тех же подаренных денег. В ответ мы получаем 2 миллиона 400 тысяч рублей. Вот это уже серьезно! Квартира, дом или дача? Пора принимать решение! Из 2 миллионов 400 тысяч, 300 тысяч уходит на открытие вечной бриллиантовой доски. В итоге, при закрытии бриллиантовой доски, вы зарабатываете 2 миллиона 100 тысяч рублей чистой прибыли. Проходя по вечной бриллиантовой доске, мы повторяем этот круг снова и зарабатываем 2 миллиона 100 тысяч рублей чистой прибыли. В итоге, пройдя круг, вы зарабатываете 2 миллиона 665 тысяч рублей и имеете открытыми 6 вечных досок, которые будут приносить бесконечный доход снова и снова. Хочешь также? Все начинается с двух простых условий. Подарить один раз тысячу рублей и пригласить два друга. Как ты думаешь, стоит рискнуть и изменить свою жизнь навсегда? Решать тебе. Скорее регистрируйся и зарабатывай уже сейчас!